Доброго времени, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. С вами снова Екатерина Клопенко и я являюсь одним из основателей проекта «Бизнес Биоси». Сегодня я расскажу, почему сейчас необходимо быть в МЛМ. Или четыре причины, почему я в МЛМ. Первая причина – это, конечно же, возможность бесплатно открыть свой собственный бизнес многие люди пытались открыть свой бизнес на земле но вы прекрасно знаете что это очень дорого и накладно в компаниях MLM это возможно поэтому если вы желаете открыть свой собственный бизнес и начать его именно с нуля милости просим сетевой маркетинг вторая причина обучение когда вы находитесь на земле Вернее, ваш бизнес находится на земле. Вам обязательно нужно развиваться, на земле или в интернете неважно. Но нужно развиваться. Что вы делаете? Вы берете хорошую круглую сумму денег, да, и идете на различные тренинги, на, на различные обучающие курсы и так далее. Помимо всего прочего, вы скорее всего будете обучать своих эм, работников до да, которые у вас находятся на службе э, вашего бизнеса для того чтобы э, ваш бизнес процветал и был качественный так вот в компаниях MLM или так называемых сетевых компаниях э, этот вопрос обучения абсолютно решен то есть он дается бесплатно либо бывают небольшие курсы которые требуют но ну, минимального входа до да, для обучения В большинстве случаев компании проекты, в которые вы вступаете, и конкретно ваш спонсор или наставник да, дает вам обучение абсолютно бесплатно. Это потому, что эм, все мы да, в сетевом маркетинге друг от друга зависим. Если я плохо вас обучу, вы будете плохо работать, да, вы будете плохо строить свой собственный бизнес, и, естественно, это будет отражаться на мне и на самой компании. Поэтому обучение компания с удовольствием дает вам бесплатно. Третья причина, почему MLM. Это, конечно же, цена продукта. Цена продукта очень важна. Имейте в виду, что если вы в сетевом маркетинге, да, то продукт к вам приходит от производителя. Производитель – потребитель. По самой короткой дорожке, не заходя ни на какие склады, да, то есть есть производитель, есть собственный склад, да, и, минуя различных посредников, продукция доходит, естественно, до потребителя. Какова будет цена? Конечно же, низкая. Если э, продукт, допустим, выставляется в различных супермаркетах нашего города, да, нашей страны, то представьте, э, сколько э, людей, да, сколько складов, да, сколько посредников будет между самим производителем и данным магазином. Так вот, каждый посредник, который прикасается к этому товару, да, к данному товару, он будет накручивать свою цену. Соответственно, тот же самый продукт в MLM-компании и в обычном супермаркете будет различаться ну, просто в разы. И четвертое, почему я в МЛМ, это качество продукта. Вы скажете, ну как то да, качество, но ну оно идет что туда, да? что сюда, э, везде качество. А вот и нет. Когда э, продукт идет от производителя до потребителя, минуя посредников, гарантия качества 100%. То есть подмена продукта может быть только у самого производителя. А производитель никогда не будет э, жертвовать вот своим авторитетом да скажем так что касается если продукт идет в обычную сеть до да, в обычные магазины вот эти вот потребители вернее не потребители люди до да, которые являются посредниками продукта а посредников может быть очень очень много и как вот обычно, иногда случается, да, что э, бывают посредники, но нечистые на руку. Где-то отольют, где-то э, пересыпят, а где-то и вообще да, просто чисто подменяют продукт. И в итоге, получая э, продукт в магазине, в обычном супермаркете, мы получаем не тот продукт, который, возможно, э, вы когда-то пробовали именно от производителя. Вот эти вот четыре позиции до да, которые дают шикарные возможности любому человеку стать классным предпринимателем что ж, дорогие друзья если это видео было для вас полезным обязательно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал youtube и я жду вас в свою команду ко мне можно зарегистрироваться по ссылочке под этим видео либо можете писать мне в мои социальные сети. Адреса социальных сетей точно также находятся под этим видео. И добро пожаловать! С вами была Екатерина Клопенко.